Сколдовано С ветром поле Как-то так Повечен Взятый словно В оков высоко ты, Моя женщина Невеселая не печальная, словно сёрного неба Сошедшая, ты песня моя Обручальная, ты звезда, ты моя Сумасшедшая. Встану на твоими коленями, обниму их с тобой стану силою слезами и с их отвращениями, а башку тебя докорую. Будет забыть, забудется, Что не вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты, ласчишки-россавица, Или мне это просто? Горова она, а-а-а, голдова как ты так Вся ты словно в окоп Драгоценная. Cheese.